Что заставляет вас испытывать дискомфорт, находясь в обществе людей? Почему вы все время думаете о том, что подумают о вас другие люди? Кто этот человек, который постоянно вас критикует и таким образом занижает вашу самооценку? Сегодня мы как раз с вами в этом разберемся. И давайте ответим на самый первый важный вопрос. Кто является главным критиком в вашей жизни? Конечно, это вы сами. То есть вы на самом деле не знаете, что в головах у других людей. Вы сами предполагаете их негативную оценку себя. Ведь самооценка – это моя оценка самого себя. И когда мы говорим об адекватной, хорошей, высокой самооценке, именно это дает вам возможность чувствовать себя спокойно, уверенно. И самое главное – это делать в жизни то, чего вы на самом деле хотите. Поэтому давайте мы сегодня раз и навсегда научимся себя оценивать правильно, так, чтобы это не вызывало у вас никаких зажатостей, дискомфортов, чтобы вы не думали о том, что вот я сейчас выгляжу нелепо, или я как-то веду себя не вполне нормально, или винили, или критиковали, или ругали себя за какие-то совершенные вами поступки. Помните, что вы всего лишь человек. И для того, чтобы этого добиться, мы с вами пройдем по нескольким ключевым этапам и поработаем с вашим мышлением и восприятием как себя, так и вас в глазах других людей. Поэтому досмотрите это видео до конца. Вопрос звучит так. Что обо мне не знают другие люди? На самом деле о вас вообще ничего люди не знают. То есть представьте, что я захожу в комнату, где огромная толпа людей, и все тут же смотрят на меня. А у меня, допустим, розовая рубашка. Вот ярко-розовая, вот прям цвета фуксии. Да? И они смотрят. Знают ли они, почему на мне эта розовая рубашка? Почему я решил ее одеть? Нет, не знают, потому что они не живут моей жизнью, они не следят за мной. Они вообще ничего обо мне не знают, а даже если бы они были моими знакомыми, даже мои знакомые не знают, почему я одел эту розовую рубашку. И вот я прихожу, все люди смотрят, и они начинают анализировать, предполагать, почему я решил сегодня одеть эту розовую рубашку, потому что они не знают. И в их голове строится картина. А при каких условиях они сами бы одели такую розовую рубашку, как одел я? И самое главное, что если мы возьмем абсолютно разного человека, то он может предположить, во-первых, какой-то сначала свой какой-то уникальный вариант, а во-вторых, он будет предполагать даже несколько возможных вариантов. И вот это является фундаментальной мыслью. Вы можете делать что угодно вы можете одевать что угодно, вы можете вести себя что угодно, у вас может быть абсолютно любое мнение. И все потому, что люди не знают, почему так с вами происходит. Представьте, что вы встречаете на улице шестилетнего мальчика, который увидел вас в розовой рубашке. И он говорит, вам эта рубашка не идет, она некрасивая. Но мы, смотря на шестилетнего мальчика, понимаем, что... Он не разбирается в моде, он вообще очень плохо разбирается в мире, он не знает, что сейчас удобно носить, что неудобно, на какое мероприятие вы идете, почему вы так одели, какой у вас стиль одежды, любите ли вы яркие цвета. Он вообще ничего не знает ни о вас, ни о мире в целом. И мы относимся снисходительно к тому, что он так говорит, понимая, что о, это его возраст, он еще глупенький, он ничего не понимает. Но точно так же... Может подойти любой взрослый человек и скажет, что это некрасиво, что вы в розовой рубашке. И получается, что мы считаем, что этот человек взрослый, он типа нас адекватно оценивает. Хотя у него могут быть совершенно свои какие-то представления о моде, о стиле, о красоте. И получается, что какая бы рубашка на вас ни была, она все равно будет оценена людьми. Но они никогда не будут знать, почему вы одеваете то, что одеваете. И этот пример, он не один. То есть у вас есть много различных ситуаций, когда вы высказываете свое мнение, когда вы что-то делаете, например, вы отказываете человеку, вы думаете, что он подумает, что я к нему плохо отношусь, и вы начинаете соглашаться на то, на что не хотите соглашаться. И вы думаете, что есть только один вариант, как это ваше поведение можно воспринимать. А вариантов на самом деле Именно большое бесконечное множество. И когда вы научитесь думать о том, как бы мой внешний вид или как бы мое поведение, как бы мои слова мог оценить шестилетний мальчик, шестидесятилетний старичок, как мог оценить батюшка в церкви как мог оценить бомж на улице вы поймете что взглядов на вас может быть огромная масса при этом они могут разделяться от самых позитивных люди будут восхищаться вашей розовой рубашкой тем что вы говорите тем что вы делаете тем как вы себя ведете а кто-то может просто ненавидеть вас за это но это будут крайние случаи которые маловероятны В большинстве случаев люди будут спокойно относиться к этому они будут сейчас Считать, что сейчас так модно или что у человека такой вкус человек любит яркие цвета у них такой сегодня дресс-код он любит ему идет розовый ему так сказали он одевается со стилистом они могут подумать абсолютно что угодно и в первую очередь вы должны это понять что именно ваше представление что люди подумают только в одном ключе и снижают вашу самооценку. Как только вы будете видеть возможные варианты оценки вашего внешнего вида, проявлений, вы будете чувствовать себя свободным. Потому что вы знаете, что вариантов много, что люди могут подумать, но варианты все неправильные. Потому что ни один из них на самом деле, он не знает, почему вы так одеты, почему вы так считаете, почему вы так говорите, почему вы так делаете. И никто никогда не узнает. Поэтому вы в какой-то степени можете делать что угодно. Вас никто не сможет раскусить. И это первое, что вы должны сегодня запомнить. Первый этап – это когда мы с вами понимаем, что у людей множество мнений насчет вашего внешнего вида и проявлений любых, которые вы только можете себе представить. Но другой еще более важный момент – это ваша оценка себя. Вы просто вдумайтесь. Предположим, я считаю себя неотразимым мужчиной. И заходя в любую комнату, в бар, в ресторан, в театр, куда угодно, где есть люди, я буду считать, что они точно так же думают обо мне. То есть, если я считаю, что мои результаты хорошие, я буду также считать, что и люди другие к этому относятся. Если я считаю, что я хорошо одет, то я буду считать, что так же думают и остальные. Но у этого есть обратная сторона, которая тут же снижает вашу самооценку и не дает ее повысить. Это то, что вы думаете, что если я чем-то недоволен в своем внешнем виде, в своем поведении, в своих мнениях, рассуждениях, в своих поступках, в словах, в моем прошлом в каких-то поступках, то я, получается, автоматически транслирую, что другие люди – точно так же, как и я, будут негативно оценивать меня. Поэтому, когда мы говорим о здоровой, классной самооценке, мы говорим в первую очередь о том, что человек должен научиться себя самого воспринимать спокойно. Вы должны не то, чтобы любить себя, потому что на самом деле вы должны просто спокойно относиться к самому себе, понимая, что вы всего лишь человек, что вы тот человек, который так вот поступает. У вас есть свои позитивные, негативные стороны, свои хорошие черты, плохие черты. Вы что-то можете, что-то не можете, и мы ошибаемся. Мы все ошибаемся, и это неизбежно. И как только вы даете себе возможность ошибаться, как только вы начинаете вспоминать свои поступки из прошлого и начинаете спокойно относиться к тому, что я когда-то так поступил, и перестаете считать, что это говорит о том, что вы слабый, безвольный, что вы глупый, что вы торопились, что вы ошибаетесь постоянно, что у вас ничего не получится. Вот как только вы перестаете такие делать выводы, что вы никому не нужны, что вы неинтересны, в этот момент ваша самооценка взлетает. Как же добиться этого, спросите вы. Это самый главный вопрос, который надо сегодня обсудить. Потому что когда у вас произошел какой-то поступок, вы его не совершали. Это очень простая мысль. То, что я когда-то в прошлом что-то сделал, не является моим решением, которое я принял и несу за него ответственность. Нет, это не так. Все ваши действия, которые когда-либо в прошлом произошли, произошли в результате стечения множества обстоятельств. На это повлияло и ваш возраст, и ваши знания в тот момент, и ваши желания, и ваше образование, даже то, в какой семье выросли, в каких условиях выросли, какие были у вас цели, ценности, какие у вас психологические, физические, моральные качества, какие у вас были обстоятельства в тот момент, какие эмоциональные состояния вы в тот момент испытывали. Возьмите абсолютно любую ситуацию в своем, в своем прошлом, которую вы на сегодняшний день считаете ошибкой. Оцените. Посмотрите вот сейчас на это с точки зрения совокупности совпавших тогда причин. И окажется, что вашего влияния, вашего участия там было минимум. То есть больше повлияли обстоятельства, ваш возраст, ваше отсутствие какого-то жизненного опыта, то, что вы не знали, как что-то сделать, не уделяли достаточное до этого внимания практике. То есть большую часть занимает все остальное пространство причин, чем те причины, которые вы влияли. То есть, те причины, которые вы сгенерировали. И получается, что точно так же, как и вы, все остальные люди делали примерно то же самое, точно так же совершали ошибки. И получается, что если мы научимся спокойно относиться к своему поведению, к тому, что я вот такой, и то, что я такой, это естественно, и то, что я был таким, это тоже естественно. Ведь, по сути, вы живете в режиме реального времени. Здесь и сейчас. То есть вы начинаете жить только сегодня. И все, что у вас есть, это прошлый жизненный опыт, который вы анализируете. Вы собираете по крупицам негативные ситуации, связанные с собой. На основе этих ситуаций делаете вывод сегодня, что я недостаточно хорош для того, чтобы быть хорошим мужем, хорошей женой, хорошим работником, хорошим другом, хорошим собеседником, что угодно. И после этого я начинаю переживать, что обо мне подумают другие люди. Поэтому в первую очередь обратите внимание на свои ошибки. Ведь если считать, что у вас ошибок никогда не было, тогда ваша самооценка становится ровно на тот правильный уровень, при котором вы будете спокойно относиться ко всему. И помните, мы с вами говорили об отношении людей, что они не знают, что с вами, они не знают, почему вы так сделали, они только предполагают. Но как только вы сами будете знать, например, возьмем случай с розовой рубашкой, если я знаю, почему я выбрал для себя сегодня розовую рубашку, если я спокойно сам к этому отношусь и воспринимаю, естественно, свой сделанный выбор, то ни один человек, какое бы мнение у него не было, не заденет меня, потому что я знаю, он не знает всех этих обстоятельств. Потому что он физически их не может знать. Чтобы их знать, ему надо быть вами, а он вами не является. И получается, как бы он ни оценивал, это всего лишь его мнение, его предположение. А я знаю правду. Я знаю, почему я такой сделал выбор. Я естественно и спокойно отношусь, уважаю свой выбор. И вот когда вы начинаете так относиться ко всем своим совершенным поступкам, ни одно мнение человека для вас перестанет быть важным. И в этот момент вы получите самую высокую самооценку, которую когда-либо хотели. Еще я хочу сказать, что главное в проблемах с самооценкой, это вообще не все вот то, что я сейчас перечислил, а эмоции, которые в результате этого вы получаете. Просто представьте, человек вам говорит что-то негативное, например, что ты такой грустный?» что ты не разговариваешь?» А вы к этому спокойно относитесь. Я вам расскажу пример. Однажды ко мне обратилась клиентка, у которой была социофобия. Реально, она переживала очень сильно за мнение окружающих. Можно сказать, что проблема с самооценкой, умноженная на 10 раз, это и есть социофобия. И у нее был такой пунктик. Она в компании друзей все время была как душа компании, со всеми общалась, всех развлекала, всегда пыталась сделать так, чтобы всем вокруг было комфортно, чтобы все общались, чтобы никто не грустил. И потом, когда вечеринка или встреча заканчивалась, она просто без сил ложилась на кровать и просто восстанавливалась несколько дней, потому что настолько выматывающим было это поведение. И все было связано с тем, что она считала, что если она находится в компании, где кто-то грустит, то это ее зона ответственности. Она не давала людям грустить, если они хотят грустить. И в итоге она таким образом себя просто загоняла. И когда мы проработали ее переживания, когда она стала спокойнее относиться к тому, что подумают люди, спокойно относиться к тому, что она не хочет быть сегодня душой компании, она поняла, что на самом деле она этого и не хотела. И когда она начала приходить в компанию вести себя свободно, она начала видеть, что ей нравится общаться с какими-то людьми, а всех остальных контролировать она не хочет. И после такого общения она была еще больше наполнена энергией, и больше было у нее сил и энтузиазма. Поэтому задумайтесь о том, что проблема самооценки, она бы не существовала у вас, если бы у вас не возникало две противоположные эмоции. Первая эмоция – это страх. Страх, что думают обо мне люди. Именно страх за это заставляет вас переживать за самооценку, переживать за внешний вид, следить за тем, что вы говорите, оценивать взгляды людей на себя. И второе – это чувство вины или даже злость на себя, это когда у вас негативные эмоции возникают на самого себя из-за тех поступков, которые вы совершили. Вот если бы у вас не было этих эмоций, не было бы страхов, у вас бы не было никакой проблемы с самооценкой. И по сути, вы можете не работать с самооценкой вовсе, поработать только со своими страхами и негативными эмоциями, и все проблемы с самооценкой проходят сами по себе. Когда мы думаем о других людях, мы заходим в какое-то помещение, то вы наверняка видите взгляды людей. И давайте вернемся к той же розовой рубашке. Сегодня прям отличный пример. Когда люди видят у вас розовые рубашки, думают ли они о том, почему он одел розовую рубашку? Почему он пришел в этот бар в розовой рубашке? Нет! Я вам открою очень большой секрет. Люди не могут думать ни о чем вообще, кроме как о себе самом. Как думает человек, мне бы в такой розовой рубашке было бы некомфортно, я бы такую розовую рубашку ни за что бы не одел, мне розовый цвет так не идет, я бы не стал такое вообще носить, я бы не стал в розовой рубашке приходить в бар. Понимаете, то есть человек не думает о вас, он думает о себе. И здесь вы должны сейчас посмотреть на то, как думаете вы сами. Когда вы приходите куда-то, где есть люди, вы тоже думаете не о людях, вы думаете о том, что они думают о вас. То есть вы автоматически думаете тоже о себе в этот момент. Получается, что человек, он вот проходит мимо вас, увидел вас в розовой рубашке и подумал, «Блин, странно, что этот человек ходит в розовой рубашке. Странно, он думает так» что я бы такую розовую рубашку не одел бы. Я не понимаю, почему люди носят розовые рубашки. То есть вот так он думает. Но пройдя буквально два метра, он тут же забывает, потому что у него пришло какое-то сообщение на телефоне. Потому что у него есть своя жизнь, свои желания, свои какие-то цели, свои какие-то амбиции. Он пытается реализоваться сам в этой жизни, и ему все равно, кто там в какой рубашке был, потому что он подумал просто про себя. И никто никогда не может подумать о вас. Вдумайтесь, ведь даже дружеские отношения связаны как раз именно с тем, что вы получаете удовольствие, находясь рядом с другом. Или романтические отношения. Вы получаете удовольствие, находясь со своей второй половинкой. Любовь – это когда вы чувствуете это чувство рядом со своим партнером. То есть вы не любите его, вы любите то состояние, которое у вас возникает рядом с ним. И на этом основано все поведение людей. Как только вы сейчас это осознаете, как только вы в этом убедитесь, просто подумайте и проанализируйте поступки людей в дальнейшем, когда вы будете с ними общаться, когда вы будете с ними взаимодействовать, о чем они говорят, чего они хотят, о чем они думают. И ответ будет один – они думают о себе, говорят о себе, делают что-то для себя, точно так же, как и вы. Поэтому можете всецело расслабиться насчет думания об других людях, потому что они… Никогда в жизни про вас вообще не думали, потому что они вообще не способны думать о ком-то или о чем-то, кроме как о самих себе. Итак, самооценка – это то, как я оцениваю себя и то, как я проецирую эту оценку в глазах других людей на себя. То есть в конечном итоге вы должны научиться всего двум моментам. Первое – это правильно воспринимать свои поступки. Если я считаю, что прийти в розовой рубашке – это офигеть, как круто, то зайдя в зал, я буду думать, что все люди смотрят на меня, потому что считают, что это офигеть, как круто, что я в розовой рубашке. И обратная сторона. Как только я понимаю, что люди могут подумать разное, они могут совершенно по-разному оценивать, думают при этом только о себе. Я легко могу зайти в бар, упасть, облиться каким-нибудь там напитком, поставить себе огромное жирное пятно на эту рубашку, встать, отряхнуться и сесть дальше пить, например, кофе. Ну или там другие напитки, я не знаю, что вы там предпочитаете. Но получается, что если я спокойно отношусь, что обо мне подумают, я могу продолжать спокойно делать то, что хотел. И в то же время, если я спокойно отношусь к тому, что я подскользнулся и упал, то это не будет вызывать у меня какого-то стыда. То есть это, знаете, как вот маленький ребенок. Вы знаете вот такой момент, что когда он бежит и упал, если родители подходят к нему спокойно, поднимая его, улыбаясь, разговаривая с ним, то ребенок даже не заплачет. Но если он упал, смотрит на родителей, а они вот так вот смотрят на него вот с таким вот выражением лица испуга на лице, то он начинает рыдать, орать, потому что ему кажется, что-то произошло реально плохое. Вот здесь то же самое. Как только человек упал или испачкался, но при этом он спокойно к этому относится, люди точно так же посмотрят и скажут, ну да, что такого то все же падают, все же пачкаются, ничего страшного не произошло. Он сел дальше, продолжает вести там, вечер свой проводить и все остальные... Прошло 2 секунды, и все занялись опять делами своими. Когда они смотрели, что человек упал, они думают, наверное, вот было бы неплохо, вот было бы мне плохо на его месте упасть. Я бы себя чувствовал неловко и так далее. И даже вот люди, когда человек падает, они зачастую делают вид, что они не заметили, потому что они не хотят как раз показывать человеку что они видели это, чтобы его не поставить в неловкую ситуацию, потому что они сами бы хотели, чтобы с ними так поступили в этой ситуации, потому что они в первую очередь думают, что и они могли бы оказаться в этом моменте. Поэтому давайте запомним, для адекватной, высокой, хорошей самооценки, которая позволит вам чувствовать себя уверенно в себе, наслаждаться жизнью, не думать больше о мнении окружающих, Стать стрессоустойчивым и спокойным, вам нужно видеть варианты, что подумают люди насчет того, что вы делаете, и тогда у вас не будет возникать страха за вот одну негативную оценку. И второе, самое главное, это переосмыслите все свои поступки. Найдите все обстоятельства, которые тогда на вас оказывали влияние. Как только вы проанализируете, что не вы один виновник как бы того, что тогда случилось, вы будете понимать, что все произошло естественным образом, и иначе вы поступить не могли. В, вместе с представлениями о том, что люди, Всегда не знают, что с вами. Когда люди думают только о себе и буквально через минуту уже переключаются на свои дела. Они не способны думать ни о ком другом. Все это вместе создаст у вас правильное мировоззрение. При правильном мировоззрении у вас не может быть больше проблем с самооценкой. Спасибо за то, что посмотрели это видео. На этом у меня все. Всем пока.